Приветствую вас на канале Помощь с Компьютером и мы продолжаем обучение в программе Lotus. Сегодня же мы разберем, как можно изменить пароль вашего почтового ящика без участия системы администратора. Для этого нам нужно всего лишь зайти в наш почтовый ящик Lotus. Запускаем клиент Lotus, вводим пароль. Я специально создал тестовую пользователя с тестом и пароль задал от возьми. Буду пользоваться экраном клавиатуры, чтобы вы наглядно видели, что я набираю. Убираю пароль мой. Пойти. Все. Почта у нас открылась. Теперь нам нужно нажать файл. Здесь выбрать безопасность. И безопасность пользователя. Нас попросит снова ввести пароль. Вводим. Вот. Сейчас оживет. Безопасность пользователя открывается окошечко. И здесь мы ищем пароль. Нажимаем и снова вводим наш актуального пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Введем. После этого нам уже предлагает сменить пароль. и Самое главное это чтобы он отвечал системным требованиям. То есть давайте введем. Приключу раскладку. И я наберу QWERTY Так, восклицательный знак 1. И повторю. Quer восклицательный знак 1. Нажимаю ОК. OK. Все, пароль успешно сменен. Нажимаю ОК, OK, ОК. OK, и скрываю почту. Теперь давайте проверим. Сейчас нас заживет он. Снова запускаем наш клиент. И здесь уже вводим наш новый пароль. То есть теперь не один два одного 2, 1, 2 8, а кверти. Так, не хочет. Скрыть знак 1. Окей, войти. Все. Мы изменили пароль и теперь будем пользоваться уже новым паролем. И давайте я открою рабочую область. И за так, это вот так. открываем